То есть вы платите сначала, чтобы играть в игру, а затем доплачиваете, чтобы меньше играть в игру. А если быть предельно точным, не прикасаться к некоторым наиболее нудным ее аспектам.